Всем привет, я вот нахожусь в салоне Альтера, приобрел себе машину Mazda CX-5 2015 года, полностью доволен, как бы все, что было написано в объявлении, как бы, ну, оно все совпадало, как бы. также тут хочу отметить, менеджеры отзывчивые, помогают, как бы, все, ну, довольно-таки оперативно, вот. И также хочу ответить э, менеджера Алексея, фамилия Климов. Как? Климов. Фамилия Климов. Вот. Очень большую благодарность. Вот приобрел машину, вот свидетельство, так бы мы вам тоже желаю. Как бы, ну, проходите мимо.